У машины постоянный полный привод, оригинальные мосты и весьма неожиданная схема передней подвески. Вместо рессор инженеры применили сдвоенные пружины. Такое решение должно повысить комфорт и улучшить проходимость. Кабинный модуль авторы новинки взяли от Gazelle Next, но оперение абсолютно оригинальное.